всем привет с вами желтый мужик я помогаю людям выйти на публичные продажи через консультации вебинары эфиры записи и так далее но сейчас речь не обо мне марат задал хороший вопрос почему именно ты хочешь стать богатым коучем мира Вот в этих трех словах я бы выделил для себя лично второе слово почему второе потому что мир это безгранично не знаю Богатым это относительно, а вот коуч это важно. И в этой части мне вспоминается ситуация, и вы ее тоже наверняка вспомните. Маленький котеночек, еще не, знав, не познавший, что есть что, он крутится возле блюдечка с молоком, но никак не может в него попасть. Что мы делаем? Мы берем этого котенка, берем за шкирку, и что, подносим, макаем мордочкой в молоко, он облизывается и понимает, что это съедобно, это вкусно, ура, он будет жить. Не сделай мы этого. Возможно, он бы выжил, а возможно и нет. Вот для меня коуч, именно инструментарии коучинга, это есть знаете, такой инструмент, который помогает мне в работе с людьми, Быстрее докопаться до проблемы, помочь разобраться, помочь ему самому разобраться, что и как. Потому что когда человек готовится к эфиру, а, у меня у самого не все шикарно, боже мой. У меня тоже своих тараканов, и мне тоже помогают. И если вот эти всякие тараканы, мифы у человека его держат, окутывают как путы, то он так и никогда не выйдет. И вот благодаря инструментам коуча можно помочь человеку преодолеть вот эти вот мелкие преграды, макнуть его мордочкой в то, что он может, и он пойдет дальше. Я не инфобизнесмен. У меня скорее э, работа через тренерство, пересечение с коучем и психологией. И вот коуча это очень важный инструментарий, который помогает значительно быстрее Помочь человеку добиться результата, выйти на то, чтобы чувствовать себя перед камерой свободно, общаться с людьми с удовольствием и зарабатывать, это тоже важно. Вот, Марат, это моя точка зрения, согласен, лайкни, допиши что-нибудь. А всем участникам программы Марата... Скорейшего, лучшего изучения, освоения инструментов. Все получится, вы можете, вы молодцы, вы уже молодцы. Солнечных вам продаж, всего хорошего, с вами был Желтый Мужик.